Всем привет, не найдя на ютубе видео с разборкой аккумулятора от фары решил разобрать свой. О ком стандартный 6400 мА обещают китайцы на странице товара. там от всех фар, вот народная фара, сова, как раз от нее у меня этот аккумулятор. Также 5,4 радиодная Ну, разрезать надо с любой стороны, но не по проводу. Здесь, здесь, понятно, здесь. Снимая защитную трубку натянутую, мы видим, что здесь с двух сторон просто картонки Соответственно, те, кто думает, что вот эта защита от влаги и аккумулятора ничего не будет, если, видимо, погрузить под воду, ошибается. Внутри видно, что стоит у нас аккумуляторов 18650, которые соединены. два параллельно и уходят на плату и они уже сснется последовательно здесь все приклеена двухсторонним скотчем ну и если отпаять нижний контакт можно видеть на плате. Все элементы просто вот можно посмотреть по этажу. сколько дает каждый. соответственно на выходе по минусе Также может кому-то известен вот такой бокс. Так вот здесь на платье ничего нет, кроме одного элемента. Поэтому защиты в нем никакой. Здесь же, кто боится, от глубокого разряда или перезаряда. Защита есть. Поэтому беспокоиться об этом не стоит. В общем, то все. Спасибо за просмотр. Всем пока.